И всем привет, друзья! Александр Земляков на связи, подкаст 387 Что я хочу рассказать? Хочу рассказать об очень важной вещи, которая имеет применение к процессингу и также к обычной жизни. Это некоторая цепь, которая важна, от которой нужно избавиться. И особо чувствительная для особый риск эта цепь, если она не стерта, она представляет для людей, которые стали на духовный путь, то есть, которые как-то духовно пытаются продвигаться, развить свои духовные способности. Все это можно сделать с помощью духовного процессинга. Пожалуйста, заходите на мой сайт at8.ru, at8.org, проходите интервью для начала духовного процессинга. Значит, это по поводу недавних сессий и важная тема, которую мы прорабатывали буквально недавно с одним из клиентов, это по поводу изменений других людей. Это достаточно, достаточно распространенная вещь, когда человек считает, что я могу как-то поменять другого человека, вот каким-то своим влиянием, какими-то или уговорами, или какими-то там рассуждениями, я могу изменить другого человека. И в этом есть определенная такая, как сказать, такая высокомерие, что мне кажется, что я же ну, я же могу поменять другого человека, вот другие не смогли, а я могу поменять. И основа, и основа вот, этого, вот этой идеи, которая достаточно распространенная, основа этой идеи на самом деле в том, что мы обсуждали, буквально недавно, по поводу мыслей и действий, мысли и импульсы. Эта идея в том, что человек управляется мыслями. Эта идея очень широко пропагандируется, и она приносит вред. Сейчас я это, мы все поговорим, все вам, все вам объясню. То есть идея распространенная, и она основана именно на, вот, на этой идее, что человек управляется мыслями. Непонятно, откуда это взялось, <смех> эта идея, но она э, распространилась, и люди думают, что вот примерно такие идеи, что если вы начнете правильно думать, то у вас все начнет происходить, улучшаться, то есть все происходит из-за мысли, на самом деле это ложная идея, все происходит из-за тех импульсов, вот как открыто на духовном процессинге, поэтому работать надо с импульсами, то есть человек управляется импульсами, а не какими-то идеями, и применение этого как раз происходит вот в этих людях, которые думают, что они могут взять другого человека, поменять, поменять, какими-то, ну не знаю, уговорами, рассуждениями. То есть лучше, лучше считать, что вот для практической пользы лучше считать, что человек не меняется. На самом деле те люди, которые считают, что человека изменить нельзя, они как раз будут стратегия более успешной в жизни. То есть, если вам человек не подходит, его надо менять. Его, не надо, ми... его надо менять в том смысле не, не самого этого человека, а просто заменять этого человека на другого. То есть, расставаться с этим человеком и брать себе другого человека. Например, вы ищете себе мужа, жену. Вы видите, что человек не подходит. Ошибка, ошибка будет как раз в том, что считать, ну да, он или она мне сейчас не подходит, но я же как-то буду говорить с ним, я его как-то поменяю. А в основе лежит вот эта идея. Фиксированная идея о том, что человек управляется мыслями. Мы смотрим на человека и видим, что он нам не подходит. Да? Какие-то его черты характера он не, подходит, им, э, не подходят. Да? И мы думаем, что эти черты характера основаны на каких-то мыслях неправильных. И нам достаточно поменять мысли. Мысли, мысли же менять очень легко. Правильно? Мы все знаем, что мы можем подумать обо всем угодно. Очень легко. Хотите, я сейчас подумаю о пришельцах, я могу сейчас подумать о наводнении, я могу сейчас подумать о землетрясении, хотя никакого землетрясения нету. Но мыслить мы можем, вот не у меня сейчас за окном солнце, да, я вам легко могу подумать и произнести, у меня сейчас за окном ураган, идет дождь, пасмурная погода и так далее. Мне ничего этого не стоит. И... Когда мы наблюдаем это, мы видим, что мысли в общем-то поменять очень легко. Но ложная идея состоит в том, что человек управляется мыслями. И тогда, и тогда мы думаем, что ну, если я поменяю мысли этого человека, просто заставлю его, ну, попрошу его служить, ну ты думай просто по-другому, пообещай мне. Или как-то я тебе же говорю. И человек поменяет свой характер. На самом деле это все ложно. Это, это, человек не меняет свой характер из-за того, что он просто начал как-то по-другому думать, потому что характер основан на каких-то импульсах, которые мы уже говорили, что мысли человека является отражением его импульсов. Это как Датчик, это как приборная доска, это как спидометр. Вот он показывает стрелка на спидометре. да Машина едет со скоростью 100 км в час. И стрелка на спидометре показывает 100. Если вы хотите разогнать машину, вы не должны давить на эту стрелку. Вы ж не давите на эту стрелку, чтобы разогнать машину. Вы хотите... А я, а я хочу, чтобы машина ехала 110. Поэтому вы, вы же не берете пальцем эту стрелку и сдвигаете ее к 110. Правильно. Потому что она всего лишь отражение того, что происходит внутри машины. Вы должны там подать газ и так далее, и так далее. Вы должны сделать другие вещи, которые не происходят мгновенно. Но вот идея, ложная идея для людей, у людей, у многих людей, как раз в том, что человек управляется мыслями и это действительно распространено. Вы везде можете увидеть, это просто какой-то ужас. Везде можете увидеть, что, а вы станете намного лучше думать, вы просто начните думать, как там такие, у нас есть программы, там, как бы, не знаю, успех за три дня. Вы просто начните по-другому думать, и все у вас будет, будет по-другому. На самом деле, менять нужно не мысли, они являются все лишь приборной доской. Надо менять импульсы человека, и это делается именно с помощью духовного процессинга, потому что если человека можно было бы поменять с помощью мыслей, никакого духовного процессинга бы не понадобилось, мы бы просто пришли бы человеку и сказали: слушай, вот тебе десяток мыслей, вот их и думай. Но вы, вы сами понимаете, что это никак не работает. Но идея о том, что мы можем поменять человека с помощью... Своего влияния, с помощью уговоров, с помощью мысли она, она есть и на этой идее, если человек разделяет эту идею, он будет постоянно в жизни сталкиваться с разочарованиями, потому что он будет думать, ну как же, я, ж, я же говорю такие правильные мысли, я ж так хорошо себя веду, а тот человек не меняется и он будет сталкиваться и на этой цепи будут накапливаться все больше и больше заряд и в принципе, я думаю, что это очень распространенная цепь. Я не могу сказать, что она такая самая супер-супер главная цепь. И есть несколько цепей на траке времени у каждого человека, которые действительно приводят к инциденту отделения от статики и к бейсику для этой жизни. И эти цепи эти цепи мы знаем мы знаем на духовном процессе где эти цепи я просто их не буду говорить никогда потому что э, эти цепи для того чтобы найти эти цепи человек должен их сам найти и он их найдет тогда когда разрешит э, только после того как он разрешит самые э, те, те те темы которые у него сейчас беспокоят если человек приходит у него есть пять проблем в жизни бесполезно ему давать эту тему, эту цепь, которая приведет его к самому бейсику, потому что она должен сначала разрешить. То есть, поэтому это делается уже только после ремонта жизни. Но тогда клирование идет очень быстро, потому что мы на самом деле знаем эту цепь, и если на нее попасть, мы приводим прямо к бейсику этой жизни и к инциденту отделение от статики моменту, когда появляется духовное существо, по сути самое наше существо появляется там первые постулаты, первые цели и так далее, то есть основные, как зарождается реактивный ум и так далее, это мы уже говорили. Вот, так вот, это, вот, вот эту идею нужно обязательно взять в процессинге, потому что на нее рано, или по крайней мере, проверить. Она на самом деле сама у человека появится. То есть человек будет говорить, что «я стараюсь, я с этого человека, я аж хочу его поменять». Эта идея и действует в том, что я хочу поменять другого человека, подстроить его под себя, и я могу это сделать. С практической точки зрения вам лучше считать, что вы не можете человека изменить. Вот те люди, которые считают, что они не могут человека изменить, да? они более они по крайней мере в этой области будут более успешны. Они тогда что будут делать? Они будут брать человека, они будут смотреть на него. Если он им не подходит, они его будут менять. Вот у меня друг есть, да? образно, да, я не говорю конкретно про своих друзей. Да? Друг, он мне не подходит, он начал как-то вести себя странно. Вы с ним расстаетесь, вы не начинаете его беседовать, вы не начинаете с ним что-то обсуждать, вы не, вы не начинаете с ним как-то уговаривать. Я помню, когда свободная зона начиналась, по-моему, 98-й, 99 год, 2000-й, там был, таку, были такие ребята, которые писали такие очень красивые посты, в рассылках о том, что нужно бороться за друзей, нужно э, там, не знаю, там жизнь сложить для них, нужно, нужно просто э, как-то их, э, вот если они как-то не так себя ведут, их нужно очень долго не бросать их, нужно, э, их нужно их как-то воспитывать, для них нужно воздействовать. Все это основано на идее. Естественно, если человек просто оступился или что-то, мы говорим про если какие-то временные ошибки, естественно, мы друзьям даем очень, ну как бы мы не судим их сразу, потому что любой человек может отступиться. Мы понимаем, мы говорим сейчас о некоторых тенденциях, о некоторых уже чертах характера. Если у вас ваш друг начинает, начинает проявлять какую-то плохую черту характера, которая вам не подходит, то вот по тем идеям, которые тоже именно основаны на том, что мысли управляет человеком, вы думаете, ага, он начинает себя грубо говоря предавать меня, или плохо себя вести, или как-то не, ну, не учитывать мои интересы, что, что возможно, что возможно, люди вот так, вот, так, вот так меняются. И вы думаете, ну это же основано на мыслях, и поэтому, если я ему поговорю с ним, если я ему это объясню, то он же поменяет свои мысли и начнет вести себя по-другому. К сожалению, это приводит к большой потере времени, потому что да, вы говорите человеку, вы говорите ему красивые слова, например, что ну дружба, так далее, далее, там свобода, равенство, братство. Он говорит да, да, да, это красивые слова, потому что в социальной среде это зафиксировано, что надо соглашаться с красивыми словами. Но потом он делает все так, как ему диктуют импульсы. И это еще раз одно доказательство о том, что человеку управляют его импульсы, а не его мысли. Понятно это, да, вот обязательно эту цепь, попытку изменить другого человека нужно обязательно проработать. Недавно с несколькими клиентами мы проработали, результаты просто огромные, просто огромные. Человек был благодарен, просто, просто говорит, это спасает мою жизнь, что для него так, это спасло меня жизнь, потому что люди попадают в этот цикл, они думают, что человеку управляет мыслью, поэтому если человек как-то ведет себя не так, я могу с ним поговорить, я могу с ним повоздействовать, на него не знаю, да своим примером или так далее. На детей вы можете воздействовать, к примеру, на взрослых людей <laughs> это, это не работает. А вот. и, и человек старается, потом у него не получается, но он верит в том, что, потому что он так счит, верит, что человек управляется мыслями, он снова пытается, он снова пытается, и на этой цепи накапливается, накапливается большой заряд. Опять же, с практической точки зрения вам лучше считать, и я, честно говоря, так и рекомендую, и я даже в каком-то подкасте так и говорил. Если у вас есть дети, да, ну да, конечно, примеры, они все меняются. Ребенок, он меняется вот каждый день, поэтому он будет копировать вас. Вот. Но не думайте, что взрослый будут брать с вас пример. Ну, может быть, один из ста, да, да, один из ста. Но вопрос, вопрос количества. То есть, с практической точки зрения, вам лучше считать, что человек не меняется. И если он вам не подходит, его надо просто заменять этого человека. То есть брать другого человека. То ли в компаньоны, то ли в сотрудники, то ли в мужья, то ли в своих партнеров, то ли в своих друзей. Вот так и надо. Не надо бороться за своих э, вот этих там друзей и, и сотрудников. Вам не подходит человек, вы разобрались, что он не подходит. Уберите эту идею о том, что вы ну, не знаю, там какой-то Иисус Христос, и вы там своими словами там сделайте незрячих зрячими и там воду превратите в вино за счет своих слов. Это же на самом деле частично пошло из Библии, потому что Иисус там взял, сказал что-то и ба-магия, да, и люди думают, ну как же так, мы же частичка Иисуса, каждого из нас есть. И, и, и часть этого подкаста я хочу еще посвятить, почему это важно для людей, которые находятся на духовном пути. Эти люди на самом деле очень уязвимые. Почему? Потому что среди них как раз наибольше распространено вот этот подход некоторый, что человек управляется мыслями. И поэтому эти люди, которые стали на духовный путь, как-то вот они пытаются что-то разобраться в каком-то основе, они как раз более уязвимы здесь, потому что они как раз чаще всего подвержены этой идее о том, что человек управляется мыслями. То есть, если такие практические, материалистические люди, они больше склонны к тому, что, ага, ну мне не нравится этот человек, все. Пока, бай-бай, до свидания. Люди же, которые стали на духовный путь, они более, так сказать, я хочу аккуратно здесь говорить, но более, скажу так, более подвержены. Они разделяют вот эту идею о том, что это же мысли, поэтому мы должны, мы можем поменять человека. И поэтому они, они эти люди очень часто берут себе в жены мужья тех людей, которые просто их эксплуатируют. В которых они думают, что а, ну да, мне этот человек не совсем нравится, но я же его поменяю, потому что я же духовный человек, и я знаю секрет. Да, помните фильм Секрет, что вы достаточно поменять мысли, и все поменяется. Человек думает: ага, ничего, я ждаю этот секрет, я просто буду думать правильные мысли, и ты поменяешься. И ничего не происходит, и эти люди просто ну, умирают. Фактически, ну реально, их жизни разрушаются, потому что в жизни есть несколько решений, которые очень и очень важны. Если вы неправильно выбрали, себе мужа жену это реально может разрушить вашу жизнь друга компаньона это, и, и, многие вещи в жизни мы можем действительно исправить, да, мы пошли не в ту сторону, мы подумали, а нет, нет все, я повернул, пошел обратно, да, мы можем, если мы занялись не тем делом, потратили несколько, мы думаем, несколько месяцев, мы думаем, ну, пойду за другого, да, но есть очень важные вещи, это вот выбор друзей, выбор компаньонов, выбор мужа и жены, и это очень важные вещи, и те люди, которые считают, что мысли управляют человеком, они как раз здесь очень уязвимы, потому что они как раз будут попадать в эту ловушку. А человек мне не полностью нравится, но я же его поменяю потом. И это будет потом, человек не меняется, и вы попадаете в неудача, неудача, неудача. Эта неудача у вас накапливается, накапливается, накапливается, и постепенно ваша жизнь просто разрушается. Вот почему эта идея о том, что мысль управляет человеком, она просто убивает но чуть ли не в прямом смысле? То есть это, я говорю достаточно... Это серьезные вещи. Потому что это неправильный выбор друга, мужа, жены или компаньона ну, особенно мужа и жены, друзей как-то там не так близки, да, это может реально разрушить жизнь человека, ну, на полном серьезе, то есть реально, и у человека уже будет не до каких-то там духовных материй или духовных идей, он будет думать, как бы ему там выжить, потому что тот человек... Будет Очень легко будет его эксплуатировать, потому что он увидит, ага, ты веришь в мои слова, понимаете? И сейчас будет говорить очень красивые слова, я, да, я понял, это последний раз, я все понял, какие красивые. Потому что те люди, они очень быстро, материалистические люди, люди, которые склонны к манипулированию, они очень увидят, что а, вы верите словам. <laughs> Поэтому... Верите словами, что начнут это. Ну, а что им делать? То ну, они будут это использовать, потому что они верят. Же вы верите слова. Достаточно вам сказать красивые слова. И духовные люди те люди, которые становятся на духовную путь, к сожалению, они более склонны. Не все, конечно же, но они более склонны к тому, чтобы верить словам. И отсюда они попадают в эту ловушку. Они думают, а оно, ну, идею управляет человеком, поэтому. Ну, мы будем произносить красивые слова, и наш партнер исправится. И, мы, и они ждут год, два, десять лет, пятнадцать лет, когда их партнер исправится. А партнер понял, что там все это слова, ну, мы будем произносить красивые слова. Ну, да. В общем-то, вы поняли, я думаю, идею. Мы начали с того, что есть несколько цепей, опять же. Не хочу сказать, что это такие супер-супер цепи, но... Они должны быть разрешены на, данном, на каждом человеке. И часто их можно разрешить и на ремонте жизни, можно на ступенях. Вот. Цепи о том, чтобы поменять другого человека. В основе лежит что идея, что мысли управляет человеком. Здесь на этой цепи часто многие заряды. Надо эту цепь разрядить, убрать заряды и подумать о том, что отношение к другим людям. Подумайте, верите ли вы в то, что ваши слова могут поменять другого человека. Если вы в это верите, то при всем моем некотором уважении к вашему героизму, я хочу вам сказать, что вы на пути постоянных поражений в жизни, и это больше делать не нужно, то есть вам вы не заслужили это, вы просто ошиблись идеей, вы думаете, что мысль управляет человеком, но почему вы думаете, что мысль управляет человеком, ну потому что вы очень часто слышите это, там какой-то гуру, то вы начнете просто думать по-другому, и все у вас очень быстро, там просто нужно найти какой-то один постулат в основе, и это все все, у вас жизнь вся поменяется. Поэтому подумайте об этом а, а, а, об этом вашем отношении и подумайте о том, что может быть более правильно иметь отношение к людям, как ты мне не подходишь, все, прощай. То есть что-то такое, то есть я не буду тебя менять, я буду тебя заменять. Это выглядит как несколько жестоко, я понимаю, я понимаю абсолютно, да, кто-то скажет, ну как же так, мы же должны для, за друзей бороться. Ну, знаете, вы можете я не, вы можете использовать эту идею, конечно, вопрос... В каком последствии, и что вы готовы, если вы хотите готовы заплатить свою жизнь за то, чтобы э, стать героем, вот таким, который борется за... Ну, это ваш, ваш выбор, я просто вас предупредил. Э, опять же, я ни на чем не настаиваю, я просто вас предупреждаю о последствиях того или иного выбора. Выбор вы, конечно, делаете сами. Был Александр Земляков, будут э, комментарии, пожалуйста, пишите сайт IT8.ru проходите, проходите интервью для начала духовного процессинга. Всего хорошего. Увидимся в следующем подкасте.